Мои впечатления о клинике Неомед очень положительные. Первое, что для меня было важным, это то, что данная клиника является семейной. Здесь очень качественное обслуживание, здесь очень быстро и четко решили мою проблему. Приятная атмосфера, дружный коллектив. Очень рекомендую клинику Неомед. Также буду рекомендовать своим близким, друзьям и знакомым.